Смотри, брат, я снимаю, показываю тебе, как снимать. Угу. под Поехали. Всем привет, Ассаламу Алейкум. Сегодня мы будем учиться варить кофе в Турке. Вот, для начала выбираем зерно. Зерно должно вкусно пахнуть. И смыв. Где-то в туалете был самый раз, ладно, потом это, наверное, вырежем сейчас я закрою дверь. на Значит, вот. У нас есть такой кофе из Жардина. Мне больше нравится, который не Dark Roast, а который как-то там, не помню, где упаковка, четверочка, короче говоря, то есть менее темная обжарка. Вот. Это все равно пахнет достаточно вкусно, вот этот, этот кофеек. Вот мы его тут высыпали в штуковину для молотки. Сейчас будем пробовать помолоть. Вот. Запекаем ушки. Такого объема кофе, в принципе, нам хватит на... Да, вот, вот такого ну, кофе нам хватит на э, такую турочку, так, чтобы разбавить молоком или водой. У э, нас сейчас будет пить кофе, мы готовим на трех человек. Да, то есть, вот, собственно говоря, вот. у нас вот такая вот мололочка до Простенькая, где-то тысяча рублей стоит. Ну, самая простая. За такая мушки. Для кофе в турке, э, если мы сделаем мелкий поман, у нас кофе будет слишком много будет парги, она будет проходить легко через марлю, и человек в итоге будет, ну, короче, это будет невкусно. Вот постоянно да, что-то на зубах ощущать, да, и кофе перезаварится. Поэтому помол нужен не очень крупный, не очень мелкий. Вот в данном случае есть еще крупные фрагменты, да, и даже еще полностью не помолотые зернышки. И это неправильно то есть домалываем еще это, этого еще мало сейчас получился даже никакой не помал даже крупный нам нужен крупный либо средний сейчас еще заткните ложки. лучше визуальный контроль чем там какие-то секунды или что-то Ну вот так вот уже более менее пожалуйста оператор покажите нам вот так уже более менее то есть вот оно, еще крупные фрагменты остались, но еще, пожалуй, один раз, и в принципе этого достаточно будет для того, чтобы он нормально заварился вкусненько. Раз, два, три. Смотрим. Оператор, засвидетельствуйте, пожалуйста. Не болтайте сильно камеру. Я понимаю, что вам за это не платят. Вот, ну, в принципе, в принципе, в принципе нормально но можно чуть-чуть еще чтобы сильно крупные сильно крупная цель извините что так вот я шумлю все время все хорошо значит что с этим кофе для того чтобы у нас приготов... получился хороший вкусный кофе в турке нам нужно для начала то есть у нас для этого есть в организме у нас есть все для этого, для того, чтобы там вкусно готовить или вкусно варить кофе или вкусно варить чай. Для этого нам нужно всего лишь пользоваться, научиться пользоваться своим носом. То есть это, кто-то там пробует, там как то еще втирает в нос не знаю. Вот, но я нюхаю и это работает просто просто идеально, да? То есть особенно если вы это постоянно начинаете делать, у вас начинает нормально получаться. То есть понятно, что камера не передаст. Да вообще здесь никто не передаст. Вот. Пахнет оно? Обалденно. Свежий помол. Оператор, скажите, пахнет? Вкусно? Ара. Ара! Ароматно, вы хотели сказать, да? Подумайте, у меня армянский оператор. Барев дзес, он а? Не отвечает, стесняется. В общем, помол вкусно, достаточно крепкий темная обжарка. Вот понятно, что кофе так себе, вот само зерно, но э, как бы мы сейчас из этого сделаем конфетку. Чтобы аромат не улетучивался, а он улетучивается, мы это все назад накрываем. Э, вот тот запах, который мы только что нюхали, очень важно его сохранить. То есть э, мы сейчас будем сочетать его с различными специями. Это будет прям процесс. Э, что у нас есть из специй, что мы можем добавить, чтобы было вкусненько. Вот, масло добавлять не будем в кофе, значит, что у нас есть? У нас есть барбарис, у нас есть, как это такое называется, я не помню, зеленые семечки, продамон, не продам Вот, у нас есть мята, я все называю, чтобы ФСКН не приехал вдруг случайно, значит, у нас есть корица. Здесь я не помню, что у нас, вот такие вот звездочки, Толком не знаю. Вы их найдете в любом, где вот эти вот специи продаются. Надо было, наверное, выучить название сначала. Но мне тут не все подписали. Имбирь. Ну, молотый. Да, молотый имбирь. Душистый перец. Вот таким такой горошек. Не, не мелкий, не крупный средний. Шафран. Шафран. Вот он. Орегано. Почему-то два орегана. Круто. Кинза. Значит, у нас есть... Ну, в прошлый раз мы готовили, для той же самой группы людей, мы готовили сладкий кофе. Сладкий. То есть там была смесь барбариса, мяты, имбиря, шафрана. По-моему, душистого перца. Нет, не было душистого перца. Вот эти вот звездочек. То ли они кардамон называют, Да, они вроде кардамон называются. А вот эта вот штуковина, если знаете, как называется, напишите мне в комментах. Значит, вот этих звездочек получилось очень-очень круто. Ну, плюс еще корицу добавили. Вот. Еще у нас есть где-то чабрец. Но, как бы, сегодня, наверное, не знаю, посмотрим. То есть, каждый раз я, что я делаю? Я беру и добавляю, соответственно, запах где-то у себя в каком-то внутреннем калькуляторе, нюхая, например, кофе, помол, который получился, я соединяю его мысленно с запахом молока, с запахом, который сейчас есть по факту, да, то какой именно есть, с запахом э, специй. И понимаю, что вот где сейчас идет, как-то по вкусу выстраивается композиция. То есть один запах другой вы же можете сложить. Все достаточно простая, на самом деле э, как бы не очень сложная в принципе, задача вот поэтому сейчас мы это и будем делать становится, что нам не нужно. Нам не нужна корица, нам не нужен кардамон. Это все сделает вкус сейчас чересчур сладковатым. Возможно, нам понадобится мясо. Ой, мясо. мясо не нужно в кофе. Держи, оператор. Это оператор вообще? Барбарис? Не знаю. Не знаю. Подсох. Подсох. Подсох. Подсох. Подсох. Подсох. Подсох. Подсох. Подсох. Подсох. Подсох. Орегано. Орегано под вопросом. Орегано что-то не вяжется. А, а, а, угу. а? хорошо Ага, хорошо. хорошо. За. За. Ай, ай. Вот, ну что ж, мы на самом деле можем сделать каким образом? начать всего этого добавлять для этого нам понадобится какая-то маленькая ложечка чтобы размешать итак начнем с душистого перца так многовато <laughs> да ладно ничего мы как раз хотим сделать его остреньким пряненьким кофеек пусть будет Сейчас мы уже имеем, по сути говоря, два аромата вместе. Пахнет хорошо, достойно. Сейчас к этим двум, вот, да, добавляем чего-нибудь еще. Тушистый мы уже добавили, это у нас плюсик уходит. Имбирь. Пока не очень сочетается. Кинза. Кинза. Кинза хорошо пойдет. Кофе с кинзой. Вот. Опять же перемешаем все это дело. Интересный аромат. Так, смотрим зеленый семечко. можно их промолоть, чтобы немножко освежились сами специи, то есть сделать еще один промол. Ну, собственно говоря. Да, у нас получился интересный аромат. Да? Использовали для этого мяту. Использовали мяту имбирь, кинзу. Зеленая оречка чуть-чуть орегано попала случайно. душистый перец пошел вход вот собственно говоря все сладкие специи в этот раз я думаю что добавлять не будем потом еще всяко-разно поэкспериментируем вот так мы идем сейчас домолочь оператор не сбивает есть ничего желательно сейчас звуко звуковые эффекты какие-то да, уже появились а свистеть не обязательно вот Соответственно, такая смесь, видно, да? Направьте, пожалуйста, вот вы что-то, как вы заделаете. Так, оператор, я вам немножко поправлю, вот смотрите. Да, вот, вот, вот, вот, вы тут все сбили. Вот, вот так вот вам будет легче сверху забираться. Дай вид сверху. Значит, вот ситуация такая. Сейчас домалываем, не убирай Немножко промалоли. То, что тогда в, то -то, в те разы немножко не домалывали, это хорошо, потому что вот у нас получился промол. У нас полопали, полопали зеленые семечки, у нас э, полопался, я так понимаю, что и перец здесь, или спрятался куда-то под низ. Да, у нас получился. Мол. и даем оператору заценить оператор скажи свое мнение вот. пока закрываем аромат это очень очень важно он, он уходить не должен он передастся и кофе тоже ну собственно говоря вот сейчас мы будем готовить то есть нам нужно для того чтобы сварить кофе нам нужно заранее подготовить некоторые вещи Первое – это турка. У нас э, турки. Тут яичница стоит, я думаю, что она никому не привешает. У нас здесь, значит, есть такая турочка. Она, по идее, на двух человек, но мы, поскольку у нас кофейная смесь будет жесткая, и мы будем разбавлять там где-то водичка, где-то что-то еще, Вот и будет разная степень пролива, у нас будет сначала вот... То есть как бы мы будем варить как бы в объеме на двоих, но получится на троих. То есть мы там по чуть-чуть всем, кто-то молоком разбавит, то как. Мят, а мятные смеси, хорошо, ну, на мой взгляд, на мой вкус разбавляются молоком, получается очень достойный результат. Значит, э, так, наверное, чтобы было поинтереснее, включим здесь свет. Значит, что нам нужно сделать для того, чтобы у нас все хорошо получилось? Нам нужна вода. Можешь пока поводку поставить. вода 10 литров озонированная. так вкусно смотрите раз кофейной смеси будет много важно понять где остановиться любое вещество нагреваясь расширяется вот, оператор покажи пожалуйста сколько у нас сейчас там сколько у нас сейчас там воды на фоне этой Да, то есть у нас получается здесь чуть-чуть не доверху то есть у нас Кофейной смеси здесь будет, будет много достаточно, чтобы оно никуда не не уплывало, плюс сама вода расширится, да, то есть все это будет кипеть, чтобы оно сильно не убегало. Мы оставим так. Собаками разобрались, снимаем пока, снимаем пока. Здесь начинаем ее греть, чтобы быстрее все это решить. Решилась у нас судьба кофе. Делаем на девятку. Снимай кофе. значит вода начала греться для того чтобы подготовить воду чтобы кофе получился интересный по вкусу все привык нюхать мы добавляем сюда сахара на такой объем и для этого вида кофе мы добавляем немного сахара мы таким образом подготавливаем воду то есть ну, то есть так так я видел, варят, варят в, Тур, в Турции, именно так варят. Значит, сахар, чтобы там никуда не прилип, ничего с ним не случилось, лучше сразу промешать. Да, промешиваем сахар. И ждем, соответственно, вон там вихревые потоки, ждем, когда турка согреется, ждем, когда оно начнет, пока пойдут пузыри. Вот, пока что стоп-камера, да, и будем ждать, пока пузыри не пойдут. Вода потихоньку закипает, появляются пузырьки. Нам нужно, чтобы она прокипела вместе с сахаром. Вот, пока вода у нас закипает, значит... Пусть закипает. Немножко можно убавить жару, так вот сделав неполный контакт с поверхностью лежащим. Вот сюда, пожалуйста, поджигатель оператор. У нас, пока мы все вот это вот готовили, да, то есть мы сразу приготовили три кружечки. И это очень важно сделать своевременно, то есть заранее до того, как появится кофе. Вот, собственно говоря, вот так вот это все будет выглядеть. Оно будет просто сюда разливаться, быстро-быстро. То есть я буду придерживать сам, сам разливать. Примерно поровну постараюсь разлить. Значит, в принципе, вот у нас мы зашли на процесс уже варки непосредственно. То есть у нас пошли и смесь. Да, вот такую диспозицию вы С этой стороны снимай, да, именно так вот. откуда ты сейчас снимаешь. Значит, нам надо, чтобы накладывать, накладывать. у нас есть для этого вот такая замечательная ложечка. Вот, пошли пузырьки, все, он закипел. Кофе варится не на этих пузырьках, кофе варится на, перед, на, на процессе перед закипанием. Все, вот так вот бросать бесполезно, ну, бессмысленно. У нас есть максимальная температура, у нас уже обжигается ручка. У нас будет вот такая вот штуковина, варежечка. Для того, чтобы не сильно обжигаться. Так, варежку сделали. Ага. Начинаем процесс сам непосредственно варки. Чем дольше кофе контактирует с водой, тем дольше оно перезаваривается, тем больше из него выходят, выходят активные вещества, масло, кофеин и все прочее. Поэтому сильно долгий процесс заваривания, он на самом деле никому особо не нужен. Потому что кофе получится перезаваренный, слишком ядреный, не ароматный, а именно такой вот ужасный. Тем более у нас ну, злой кофе получится, да, если, если, если начать, например, варить прям с водой сразу, то получится вообще там просто термоядерный, от которого либо сразу заснешь, либо будешь, как наркоман, ходить с огромными зрачками. Вот. То есть, да, пожалуйста. То есть мы сейчас. Немножко теряем температуру на турке. Поставили, она начинает снова подзакипать. Нам нужно примерно на 90 градусов, когда пузырьки есть, но кипения еще нету, нам примерно на 90 градусов нужно эту, сделать всю операцию. То есть кофе варится очень быстро в этом случае, сам процесс варки. Если смеси все готовы уже, если вы заранее там сделали себе эту смесь, то он сварится очень быстро. Я начинаю сыпать и сыплю достаточно много. Так, значит, погнали. Раз. То есть, нам важно, чтобы этот процесс засыпания, он не длился слишком долго, потому что если мы, э, так, если мы с этим... если, Ну, тут немножко, может быть, на следующий раз останется еще. Да. Можем даже, пока он не провалился, кофе вот так вот взять и отбавить назад. Пахнет уже, конечно, слепо. Вот, э, кофе у нас злой, у нас темная обжарка, и поэтому мы особо, э, особо не можем, вот, слышите, да, под, э, под закипание, плюс у нас частички кофе мелкие падают на комфортку и они сразу сгорают. Там заваривание уже пошло, соответственно, нам надо, чтобы вот все вот это оказалось в, э, там внутри. Вот мы его туда внутрь опускаем, то есть чтобы весь кофе соприкоснулся с водой. Слишком долго это будем делать, получится кофе, слишком, слишком который, короче говоря, вот, как я говорил, уже злой. Смотрите, это, в принципе, я правильно рассчитал, потому что сейчас на кипении это все еще будет подниматься. Кофейные все это гуще. Вот, собственно говоря, насыпали. Пока оставим ножку где-нибудь здесь и начнем процесс заваривания. Тут, тут важно чувствовать рукой, то есть вы рукой чувствуете, контролируете. Если там начинают пузырьки появляться внутри, то есть это как гудение такое от турки происходит, вы сразу поднимаете. То есть конфорка при этом жарит на максимум. Вы подзавариваете, подзавариваете. Мы не знаем точно, насколько проварилось, и нам нужно пенку сбить. Ну и просто стучим аккуратнее с ушами. Да, видите, пенка проваливается. Дальше продолжаем подзаваривать. Вот количество этих заварок. От количества этих заварок и от э, длительности контакта кофе с водой. В принципе, да, вот, вот оно почти пошло пузырем. Сбиваем. То есть там внутри почти что кипящая вода. Она начинает подзакипать, и мы сразу гасим ее. Видите? Вышло. Как будто бы лава выходит. Я уже где-то 7 или 8 или 9 подзываривания сделаю. Вот. Можно, конечно, промешать все это дело, но на самом деле вот это вот кофейное огущение, оно тоже имеет определенное значение. Сейчас, пожалуйста, оператор с той стороны, не заканчивая картинку, сразу я, я разливаю, показываю кружки людям. Мне нужно придержать марлю. Мы просто нарезали марлю. Если было бы ситечко, было бы, конечно, круче. Значит, первое у нас вот это вот штуковина. Так, пока плиту можно уже, наверное, выключить. Попридерживаем кофейную гущу, иначе у нас все это провалится куда-то. Так. Сейчас я буду чудеса аккуратности показывать. Ага. Так. В принципе, у нас тут ход образовался, поэтому мы можем марлю уже доставать из кружки раз два раз два вот так вот оно все выглядит придержим вот так вот еще раз и второй раз, раз. в принципе в принципе у нас подзаварится и марли тоже я немножко не рассчитал но ничего страшного сейчас мы спасем положение <говорит> дольем кофе не должно пропадать из рафа а ну тут в принципе уже ничего и не было вот таким образом мы испортили максимальное количество моря чуть выронили вторую турку короче говоря вот оператор иди сюда сейчас будешь сразу сразу какой нибудь рукой Дегустировать, а я понюхаю здесь. Да, запах интересный. Давай, сейчас <смех> Ну, пряненький получился. То есть, его вот сейчас нужно разбавлять с молоком, и так далее. У нас получился вот такой вот двойной объем, как я и обещал: две кружки получилось. То есть, мы сейчас их разливаем на троих, зовем третьего члена нашей команды, и, собственно говоря, дегустируем это все вместе с яичницей, с пряниками и со всеми остальными, вот. и дальше идем молиться. Вот. Всем пока-пока, спасибо, что посмотрели, ассаламу алейкум.